Заслужу Новый год, это значит, что пора выбирать подарки. Любишь калибры так же, как и я? то закажи себе шмот с любимого игрой на сайте всемайки.ру. Вы знаете, я плохого не посоветую, этим магазином лично я пользуюсь не один год и вырал еще как себе, так и своей жене. Кстати, я и заказывал несколько лет назад вот такую толстовочку, э, до сих пор как новая. На сайте отличный выбор и более чем из 150 тысяч принтов. А если не нашел что-то свое, в чем я лично сомневаюсь, то все это может сделать собственный дизайн в конструкторе, как сделал, например, это я. Всегда отличное качество, ищут все специально для тебя. Порадуй себя и друзей, подри много отличного настроения. И помнишь, мотоцимайки.ру дает плюс 100 к скиллу. Переходи по ссылочке и используй мой промокод на скидку. Новый год, пора дарить подарки. О, привет. Кстати, интересная манга, если хотите, почитайте. Ну ладно, не об этом сейчас. Сегодня мы будем, не будем, точнее, разбирать э, травника в плане лекарств и так далее. Мы да? будем разбирать игрового персонажа травник по игре калибра. Что хотел бы сказать про данного Травника. Он очень хорош, да, он донатный, но стоит он недорого. И купить более выгодно его, если вкинуть в игру 550 рублей. Конечно, я не призываю вас донатить ни в коем разе, просто советую, потому что персонаж действительно очень хороший. Если вы хотите там дамагера, да, например, то взяли бы там деда. Если вам интересен хил больше, чем дамаг, то берите все-таки, наверное, Травника. Ну и он будет, мне кажется, более комфортным для игроков. Чем тот же Микола потому что он подходит как бы не всем. А лечит, между прочим, травник гораздо-гораздо лучше. Единственный минус травника в том, что он не может лечить самого себя. И это, ну, блин, большая, конечно, беда. Многие по этому спорят, дайте ему хотя бы хил небольшой, да, но этого, скорее всего, сделано не будет. Потому что травники без этого хорошие, а с этим он будет ну, действительно имбовать. Чем же так хорош травник, почему я его нахваливаю? А, все дело в том, что он имеет возможность поднять убитого игрока, с 50% жизни. И за считанные там секунды секунд за 5, если память не изменяет э, выкачать его в топ. И вот становится сразу в То есть по факту вы идете вдвоем, вы упали, проходит там секунд 7-8, вы полностью здоровый, бежите дальше. Ни один медик такого не может. Ни в ПВЕ, ни в ПвП. А в ПП вообще медики редко лечат, ну там подхиливают понемножку, да, но они также спускают стамину и все. И они не занимаются лечением, больше самолечением занимаются. Поэтому в этом плане травник очень-очень хороший. Да, конечно, в плане дамага он проигрывает деду. У деда прицел, если посмотреть, здесь стреляет только вверх. И все, и очень сильно вверх. А у травника, как мы видим, медленнее вверх, и потом он прыгает либо влево, либо в правую сторону. Его, ну, ему отклонение. Но контролировать отдачу деда и травника, это две большие разницы. У деда просто надо чуть держать вниз. И он более комфортно стреляется. У Травника же, как мы видим, влево-вправо постоянно прицел прыгает, поэтому контролировать стрельбу в одну точку, ну, очень-очень тяжело. А если еще цель движется, то тем более не очень. Но все равно с Травника сближаться я бы вам, ну, и богу, не советовал, потому что вам понадобится, ну, как минимум, биль после переездки, так как вас там явно положат. И не факт, что живят. Именно в этом заключается фишка Травника. ПВЕшки он, блин, тоже идеальный. По мне, Травник лучше сил в игре. Но имейте в виду, что травник учит вас именно аккуратной игре. Лично я бегаю со шприцом на стамину. Но советую вам все-таки бегать с медпакетом. Часто юзать его не надо, это будет очень невыгодно. Единственное, конечно, да, вы будете получать ну просто море удовольствия, но по деньгам будет невыгодно. Поэтому мой совет для ПВЕшки такой. Если вы бегаете данным оперативником, то бегайте на первой линии, естественно, это поезд первой линии, потому что он должен постоянно хилять своих. Но не стреляйте. Ну тоже вы не стреляете. Вы больше прячетесь и стреляйте только тогда, когда боты по вам не могут стрелять. То есть вы стреляете аккуратно, не высовываясь. И тогда по факту у вас проблем с жизнью не будет. Вы же все-таки медик. Вы же медик, уже травник. А травник это медик, который лечит. Он в первую очередь лечит. Поэтому больше лечите, меньше стреляйте. Нужен опыт, ну там, взорвите в фургон, там доски поломаете, да? Немножко опыт вам за это даст. Но Главное, чтобы команда победила, поэтому просто лечить. Кстати, ну, если я не показывал, а очень интересная маечка с нашей символикой. Кстати, ее можно будет <со, <со, со временем купить на сайте. Но лично мне больше нравится вот эта маечка. Ну, признавалась, вот такая же сзади, как и спереди, поэтому смысла показывать нету. Вот, естественно, это все я буду разыгрывать со временем, поэтому если вам интересно, подписывайтесь в группу ВКонтакте, там будут розыгрыши, где можно будет выиграть маечку. Одно на выбор, либо свитшот. Вот. Ну, либо зайти по типа ссылке в наш магазин на всемайки.ру и купить его, если вы захотите. Ну, мне лично нравится качество. Блин, честно, обалденное. Но это я уже рассказывал. Так вот, наш медик ПВЕ должен вести себя очень аккуратно. И единственное, что я могу сказать, вы просто кайфанете эту игре на нем, Потому что поднять упавшую пати очень быстро не может ни один медик. Никола, он хорош в чем? Поставил свою лужу, да, и постепенно, постепенно начинает хилять понемножку. На всех распределяет, то медленно, да, и если боты лично, ну, сильно летят, то они просто вас положат, им будет все равно. Но если в команде у вас травник, то травник моментально выхиливает, просто моментально будет лечить. И в жестких э, ситуациях он просто быстренько, быстренько, быстренько всех подхилит, и вы опять будете все фуловы. И вас положить, ну, действительно, очень тяжело. Даже поддержка встала, поливает огнем, вы в это время нажали хил, и он постоянно лечится и не умирает. Ну, естественно, без фанатизма, там могут вас заражить, но на больших расстояниях очень много дамагу может спитать, не умерев, потому что вы будете постоянно подхиливать. Если, конечно, не очень сильно будет за него прилетать. Поэтому в этом плане трайник действительно очень хорош. По поводу его гранат, ну да, их там не так уж и много, они светошумовые, но не очень они по факту ему нужны. Ну, конечно, нужны, но он не часто им будет пользоваться. Хотя кидать их можно, естественно. В ПВПшки не могут, конечно, заролять, и очень много сильно могут заролять в ПВЕшки, но от них, ну, как такового толку нет. А по поводу урона и больших цифр, это можете все посмотреть в моем другом видео, которое находится на моем же канале. Там более точно я рассказал про цифрам по урону по деду. Поэтому мой личный вам совет, берите травника, вы не пожалеете. Но единственный недостаток у травника, кстати, не то, что недостаток, у него всего 4 шприца. В начале прокачки и будет потом 6 шприцов в конце. Это ну, немножко маловато. Хотелось бы там 8, например, да. Но в принципе с учетом его отхила это довольно-таки просто и вам не очень понравятся шприцы, если вы будете постоянно хилять своих союзников и меньше отвлекаться на все-таки на стрельбу. Вот, еще есть плюсов таких, что, как я уже, да, у нас немножко такой хрустальный и учит аккуратно игре, что повышает ваш скилл естественно, игры на любом персонаже. Вот, если травник умирает то когда его оживляют, он восстанавливается с 50% ХП. И поэтому после смерти травник фактически наполовину живой, и проблем не возникает с тем, чтобы бегать и немножко получить урон и не помирить. Поэтому я лично вам советую покупать травника, но он требует вдумчивой игры, какого-никого все-таки, но опыта в игре. Поэтому если у вас нет опыта, задумайтесь, покупать его или не покупать. Но если вы уже купили, либо задумаетесь купить, вы пока не можете на нем играть и у вас не получается, поиграйте на других оперативниках, набейте себе руку, вернитесь на травника и реально кайфоните. Ну а с вами был канал Водовострим. Если вам нравятся подобные живые обзоры и разговоры, то, естественно, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, группу ВКонтакте и получайте удовольствие от общения. А с вами был канал Водовострим. пока, -пока. Вы лучшие.